Всем привет! Сегодня мы поговорим о достаточно важной теме. Это LastCloud, как правильно стартануть в игре. То есть рерол. Но начнем с того, что в игре LastCloud есть некоторая такая особенность, которую, я не знаю, нафига сделали разработчики. Сейчас вы ее увидите. Заходя в игру... Многие зададутся вопросом, почему появляется черный экран и больше ничего. Больше ничего, вы здесь ничего не сделаете. Вот тыкайте, тыкайте, тыкайте и ничего не происходит. Серьезно, здесь ничего больше не происходит. Нажмите на телефоне свою кнопочку «Назад». И после этого, как вы можете видеть, игра начнет запускаться. Это самое важное, самый важный ответ на данный вопрос – который будет многих волновать. А как вообще поиграть? У меня вот такая проблема. Что делать? А теперь приступим к реролу. Перейдем на сайт вот, Терлист, который имеет. И также Тирлист Арков. Они нам потребуются. Эти две ссылки. Я их прикреплю в описании к видеоролику, либо же в закрепленном сообщении комментарии Будет это все находиться. Смотрите, где это может быть. Что ж, заходя в игру, вас сюжетка просто проведет по небольшому кусочку истории, а потом игра заставит вас покрутить гачу. В прямом смысле, то есть вы ее не пропустите. И первая гача называется тренинг гачи, если я правильно помню. Она позволяет реролить столько, сколько вам потребуется, столько, сколько вам потребуется для выбивания нужных персонажей, Нужных арков И всего остального, что вы хотите И сейчас вот я вам порекомендую Как правильнее стартануть Какие персонажи сейчас актуальны Какие нет, согласно японскому терлисту Который одновременно является И для глобального Здесь все отлично В этом плане, потому что Ну персонажи на самом деле не так Быстро э, теряют свою актуальность И мы это можем Увидеть, что на японской локализации до сих пор актуально, значит на глобальной локализации однозначно тоже будет актуально. Ну что ж, приступим. В принципе, я уже все подготовил. Но сначала хочу рассказать, что такое вообще терлист и почему он выглядит немножечко по-другому относительно обычного привычного вида. У японцев есть такая... Особенность, да и у некоторых игр других глобальных локализаций, есть особенность. Они не строят тирлист по всем персонажам. Они делают тирлист по первым трем тирам. Первый тир, второй тир, третий тир. Все эти три тира являются топами. Но... Они все-таки между собой там немножечко различаются, там у кого-то послабее, послабее будут, кто-то кого-то обогнал, ну и сами понимаете, как это бывает в играх. Поэтому любой персонаж, которого вы выбиваете из Тир 1, Тир 2 и Тир 3, являются достаточно сильными персонажами, актуальными для прохождения сюжета, прохождения ивентов при правильной прокачке, так что в этом плане даже не переживайте. В первом тире мы видим здесь Рукель, Алису, Рэм, Эмилию, Ви, Неро. Вот этого неправильно здесь пишут, но старикашка такой, как Йода. Шин, Рэй, Тилия, Зекс. Новый Зекс сегодня вышел, который на нашей глобальной локализации. Тинкери, Лилвет, Байлэнд, Логия, Данте. Это персонажи первого тира. На втором тире у нас Чизера, и Чигами. И Шигами. Чизеро и Шигами. Как-то так. Короче, это из Доктора Стоуна. Роланд. Вот этого тоже здесь неправильно написали. Красный Собакент, такой, Красный Волк. Эмбер. Не помню, как его зовут. Тоже из коллаборации Доктора Стоуна. Мелди. Но здесь некоторые имена не очень хорошо написаны. Хиретик, Лили, Зайкис, Даргион, Лили обычная, не год Лили, а обычная Лили, Мелимнава, Майлд, опять же, наверное, повторюсь. Ну, и Тир-3, Римору, Сириус, Зекс. Ну сами видите в принципе этих персонажей. Давайте теперь поговорим о том, что вы сможете выбить именно. Вы сможете выбить из стартовой гачи следующих персонажей. Тандер, Севия и вот эта девочка. Они по тернисту находятся. В тир-2 находится девочка с големом. И в Тир-3 находится Севия, Тандер Севия. Выбить хотя бы одного из них уже молодцы. Однако, игра данная э, Лоста, э, Лос Лос-Клаудия, Лос она у нас немножечко нестандартная. То есть персонажи это круто. Однако основную роль в этой игре играют арки. Есть целый терлист по аркам. Каждой категории, то есть у нас есть ОР, ЛР, ССР, СР, Р качество И подразделяются они также на прокачку красными, красными и синими орбами И есть те, которые качаются и красными и синими Скорее всего это относится к ОР и ЛР Этого я не, ну, не изучал так подробно Знаю, что ССР, СР и Р качаются именно отдельно Синий, отдельно красный в зависимости от того, какой тип этого арка. Как пользоваться этим терлистом. Ну и PR качество вы в любом случае на первых парах точно не получите, LR качество вроде как, тоже на данный момент -то отсутствует. Поэтому пока что не будем трогать их. Сразу же перейдем к ССР. По терлисту сразу видно: Pirate Legions ship. Uh, Secret Record Burning, Glory, Калтина, ну и так далее. С моим английским языком, ну, немножечко кривовато это все звучит. Да и названия здесь написаны ныне ну, совсем так, как на глобальной локализации перевели. Но в любом случае, uh, эти все uh, арки имеют свои показатели, свои пассивки и так далее. Что ж. Что вам советую выбивать? Пиратский корабль однозначно безоговорочно вы должны выбить. Ваш приоритет. Корабль плюс персонаж. Один из этих. Это минимальный старт ваш. Естественно, лучше всего начинать корабль плюс вот эта девочка с големом. Потому что они отлично друг друга дополняют. Но у вас, возможно, выпадет... Корабль и Севи тоже неплохой вариант. Тоже неплохой вариант. Далее. Э, почему вообще я советую в, выбивать этих персонажей? Вы можете здесь сами почитать. Все здесь достаточно хорошо написано. Это здесь, в принципе, вы прочитать сможете. Ну, я надеюсь. Здесь также написаны их сильные стороны. Вот здесь вот, вот так вот. Выделяете и читаете, сидите относительно этого персонажа, что да как. Также здесь советуют разные пассивки от разных арков и так далее. Как правильно их одевать. Так, а теперь по поводу арков. Почему я сказал, что в этой игре в первую очередь ценятся арки? Все очень просто. Арки дают нам следующее. Характеристики, получаемые скиллы дополнительные и другие награды, а именно снаряжение. При, 10, ну, при 100% арк это Вроде так это читается. В корабле, в корабле, в принципе, неплохой снарягой обладает данный корабль на 100% прокачки. 20, 20 атаки, 20 защиты и активное умение вашего, ну, не сказал бы, что прям активное, пассивное в данном случае будет. Когда вы убиваете врага, есть шанс получить дополнительный дроп. Это вот так вот работает. Ну, сами увидите, здесь 10 из 10 написано. Так, не, не туда, даже случайно на СССР переведу обратно на английский язык здесь есть пассивное умение которое прокачивается с левелом и у некоторых арков есть активные умение к примеру у пиратского корабля нет а у космического корабля активный скилл есть. но к этому вернемся чуть позже что делает этот скилл вы можете прочитать по факту в игре вы сможете это лучше прочитать, но я вам скажу так. В течение 15 секунд восстанавливает вот этот показатель для всех. В течение wave это у нас волна, то есть стадия а в данном случае можно назвать. Также, если умирает женщина в вашей команде, плюс 35% статов добавляется вашему персонажу ну и плюс еще 10 секунд от начала битвы союзники имеют сопротивление к как бы это правильнее сказать к прерыванию я так назову это то есть вы будете там кастовать какой-нибудь скилл если у вас этого показателя нет вот этого этой строчки то вас могут прервать с этой же в течение 10 секунд вас прервать не смогут. Это круто. Далее, получаемые скиллы. У нас, давайте сделаем вот таким образом детальнее, то есть здесь написано что да как, как оно прокачивается, а нам интересны эффекты. Какие эффекты у нас здесь дается? Брейкер увеличивает показатель брейка, дает возможность носить новое снаряжение, это топоры, также э, повышает о, мощность контратаки, о, дает о, увеличенный урон против о, расы рыба физическими атаками. Также на шестом уровне открывается... На шестом же, да? Нет, не на шестом. О, сейчас скажу на каком. М -м -м, не скажу. А, скажу, скажу, на восьмом. На восьмом открывается. На восьмом открывается самое интересное. Когда вы получаете урон критический, который прям вас должен убить, вы не умираете и восстанавливаете небольшое количество вашего здоровья. Это круто. То есть один раз вы можете пережить смертельный урон. Ну и плюс еще следующий на десятом уровне в конце битвы. Восстанавливается полностью показатель SKSCT. Это у нас показатель, отвечающий за скиллы. Если я правильно помню. Далее, характеристики вы видите, как увеличиваются в зависимости от уровня. Здесь вы сами сможете прочитать. Также сильные стороны данного арка также сможете прочитать. Это круто. Достаточно высокие показатели. На 10 уровне характеристика добавляется 2300 хп, 43 мп, 274 силы, 290 защиты, ну и остальное вы сами видите. По прокачке. По прокачке является синим типом арков и качается через синий орб, соответственно. На 10 уровень вам потребуется 890, чтобы прокачать с 9 -го до 10 -го. а все вы вот это все складываете это все складывайте и видите сколько вам потребуется на данный момент на данный момент я прокачал по моему вот до сюда вот до сюда а нет до сюда 140 тысяч мне нужно потратить чтобы прокачать до пятого уровня какой-либо арк из моих в принципе больше нам здесь не, ничего не интересно, больше здесь интересного для нас нет у этого арка. И переходим к следующему. Арк, который советую выбить вместе с пиратским кораблем и персонажем, желательно, это космический корабль. Чем он хорош? Дает автоматически барьер в начале битвы. Дает уклонение на 25% Увеличивает уклонение К статусным эффектам И Неэлементальный урон Увеличивается урон на 25% На 10 уровне Плюс активное умение Дает барьер Всем союзникам Сила В зависимости от уровня Данного арка Разница в принципе, в принципе, этого уже достаточно, чтобы считать этот арк достаточно сильным. Да, оно, собственно, так и есть. Характеристики S, хотя я не знаю, почему S, на самом деле, потому что. Потому что, если сравнивать... А, ну да, в принципе, точно. Точно. Логично. Все, все, все, все, все, все, все правильно. Я спутал этот арк с следующим, который я буду разбирать. У него по характеристикам здесь поменьше. Э, какие скиллы мы здесь получаем? Ну, пушка здесь не, не ахтит для нас в данном случае. Но сильная тоже. То есть дает 143 атаки, 20 кмп. Увеличивает на 10% урон, когда атакует у врага слабого атрибута. Тоже неплохо. Увеличивает урон. Это круто. Какие здесь скиллы интересны. Скиллы увеличения атаки на 8% обязательно. но и остальные по желанию, по желанию. По характеристикам видите на экране, как увеличиваются, что дают. Сильные стороны также можете прочитать самостоятельно. По статусным характеристикам. Всего 2000 хп, 44 мп, 238 атаки, 231 защиты, ну, поменьше, чем у корабля. И этот уже арк является красным. По типу усиления усиливается красными орбами. Как вы видите, стоимость достаточно высокая, потому что красные орбы, они ценятся больше, чем синие. И вот сами видите, насколько разница. На 10 уровне, чтобы прокачать с 9 до 10, нужно 112 тысяч. Складывайте вот это все. Это столько потребуется вам для прокачки полностью до 10 уровня данного арка. Далее. Переходим к следующему. Советую этот получить также наравне с этим. Почему? Этот дает защиту, барьер, то есть выживаемость. А этот... Интересен тем, что дает топовое снаряжение однозначно, плюс 158% к атаке, плюс 15% по плюс 15% урона, когда используется огненный урон. Если я правильно понял. Flame fit, скорее всего, так и, дел, так и есть. По характеристикам. Брейк плюс 100%, быстрее будете брейкать противника, быстрее будете его прерывать, больше урона будете наносить. Также, спешил э, гейдж, так буду называть, плюс 10% дается, и плюс 25%, когда, э, плюс 25 урона, когда побеждает противника. Также круто. Э, по типу прокачки красный тоже, как и прошлый. По характеристикам, а именно по скиллам, которые здесь обязательно я вам советую получить. Fast Brave. Автоматический скилл, который будет постоянно самообновляться. Это круто. Это реально круто. Плюс. Плюс. Вот последний еще прикольный скилл. ХП восстанавливается, когда вы умираете. Сила, защита и мана а также скорость увеличиваются на определенный какой-то показатель. Далее. Видите, как усиливаются данные характеристики, то есть что добавляется на каком уровне, это вы сами прочитаете. Сильные стороны также вы здесь сможете просчитать. это тоже круто. По характеристикам. Характеристики выше намного, чем у пиратского корабля. 2500 хп, 360 атаки, относительно корабля, давайте сравним, где у нас корабль, вот корабль, 2500 против 2000, сейчас даже, 2400 против 2500 хп, 359 атаки против 274, ну, выбор очевиден, как говорится, ставить, естественно, этот я вам советую в качестве статов. Здесь статы прям большие-большие. Плюс прокачка такая же по затратам, как и предыдущий арк. Точно так же. Столько же. 112 тысяч. 112, 84, 800, 84, 800. Вот такие вот я вам советую получить арки плюс персонажей. То есть, ваша главная задача. Реролить на. Реролить на. Пиратский корабль. Плюс персонажа. Либо этого, либо этого. Полезным бонусом будет получить космический корабль, либо же вот этот артефакт. Не знаю, как он правильно называется, но вы сейчас видите на экране, как он выглядит. Вы его сможете хотя бы отличить от других. После этого у вас открывается меню. То есть вы уже получили, приняли этих персонажей и арков арки, вам небольшую еще обученьку говорят, и вы забираете свои кристаллы, которые за один бонус вы получаете, за то, что вы просто зашли. От 3000, по-моему, и выше вы получаете кристаллов за просто вход в первый день, и у вас будет лимитед гача. Она будет находиться не среди гача, в разделе гача, а на главном экране, с левой стороны, ой, с правой стороны, вернее, будет кружочек с таймером. У вас будет написано 2 дня энное количество часов вот, до конца. У меня вот уже этот, в принципе... А сейчас давайте посмотрим, у меня осталось еще. По-моему, должно остаться. Ну, пусть пока скачивается. Пусть пока скачивается, я поговорю с вами про персонажей, которые там будут. Персонажи Байланд. Вот этот вот персонаж мистер Йода, вторая версия Рэя и Роланд. И Роланд. Ну и, и божество Лили. Эти персонажи будут находиться в этом баннере. Каждый из них сильный, каждый из них топовый, каждый из них востребованный против какого-либо ивента, против какого-либо квеста и так далее. Я Люблю использовать Бейланда, использовать вот этого, вторую версию Рэя, -э Лагробос, как здесь его написали, обозвали. У меня его нет. Но Роланда я в первую очередь использовал, когда он мне выпал. Но чуть позже я его перестал использовать. Но он также всего еще хороший персонаж. Вот. Вот так выглядит. Заходите в игру, и у вас вот здесь вот в Хом Находится limited гача. И осталось 3 часа 24 минуты. Нажимаете сюда. У вас здесь написано 72 часа only. Персонажи, которых вы сможете получить. роланд Baeland, Lagra босс uh, God Lily и Рей. Собственно, те персонажи, которых я вам называл Выбиваете их. Здесь повышенный шанс на получение их. По-моему, 0,8. Да, примерно 1% на каждого персонажа из них. Это достаточно высокий. Вы можете получить этих персонажей достаточно быстро, достаточно приятно будете удивлены шансом выпадения данных персонажей. Плюс еще можете получить арки отсюда. Здесь не только персонажи, но еще и арки падают. Как мы можем увидеть, ССР ранга у нас 5%, юнита у нас всего 6%, из которых э, Лили 0.8%, Рей 08, Лагро 08, Бейланд 08 и Роланд 08. Все остальное это по 0,055% персонажа. Вот так вот. Выбивайте этих персонажей, радуйтесь жизни. Ну что ж, в следующем видеоролике я поговорю с вами о том, как правильно раскачивать ваших персонажей, что вам именно нужно для каждого персонажа делать расскажу, где вам подсматривать что да как, и, в принципе, до новых встреч, ждите следующий видеоролик, пишите в комментариях ваше мнение о данном видеоролике, полезно было, не полезно. С вами был, как всегда, я, Макс, до новых встреч.